Всем привет, дорогие друзья, с вами я Сори, добро пожаловать на новое видео. Сегодня мы будем играть в Bedwars. Погнали! Играем на карте Magic.ru, по-моему, а, ну, незамедлительно просто прыгаем и выбираем цвет. Цвет сегодня у меня есть бровь. А пока у нас игра не началась, попрошу вас поставить лайк, подписаться и не, забыть, и не забывайте нажать на уведомление, чтобы не пропускать новые ролики. И если вы мой голос какая-то странная интонация, то знаете, я его оставал иногда будут такие вот, вот, вот, вот казусы произ произноситься, что вы меня не услышите в некоторых моментах. Нет, наш зеленый брат покинул группу. Так сейчас о наконец-то попали а! все. Грим. Где, где, где? Прям слышишь какой-то звук такой. Шоплет. Ну интересно, с прошлого раза похоже осталось, да? Так, ладно. А, тут походу уже все забрали. Так, ребят, мы снова вернулись. А я тут устанавливал опять этот риск. Точнее, я вставлял его сюда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 Спаси меня. А -а -а. Бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. <р assemble> так, так, так, так. Еще синий здесь. Да что за ерунда! Помогите. Я беззащитный. У меня на мне нет брони. У меня три космона золота. Забираем. Я не вышла. Да. Убили партизаны. А, ну вот кто вас так учил строиться? Подождите, у меня что? Почему у меня постоянно прыжок включен? Тогда когда я уже добуду кучи железа. Мы ну, вернулись. -мо, залагало. А. Так. Покупаем себе все а. которые нужны. Приодеваемся и добываем блоки. Теперь тратимся а. на воду и переводим все железо в блоки. Так, э, на втором этаже здесь, понятно Так, так, так, так, вот так, вот так, так Все Так, это вот сюда, это сюда, вот сюда, сюда Вот это вот сюда, Красные. Сейчас попробуем. Так, так, так, так. Все. Они убежали. Это отлично. Отлично. Да ну вас всех уничтожим. Вместе. Уи. А -а -а. Так... Кирка в руки! Кирка в руки! Так, бежим, бежим, бежим, бежим! А, что ж такое? Да почему здесь. Пусть... Да блин! Убили! Зараза! Здесь бронза! Бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. Это зеленое, это хорошо. Побежали, забираем все золото, забираем все золото, забираем все золото. Пвп, пвп. Что за пвп глупый какой-то? Ах ты, зараза. Понятно. Не смогли мы с вами сломать кровать красным, как кто-то из наших сломал им кровать. Ну, теперь это наш центр, и остается только ждать, теперь кто-то из. Он даже не боится вообще. Тыполно! Типа, Держим! Бабахнуло-то как! Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. А. Повезло. А. А. Все, теперь мы заострили мечи и мы сможем уничтожить их. А. Так, я иду на помощь, брат. Иди отсюда! Вот. Иди, иди, иди отсюда! Вот. Наших решил уничтожить! Сейчас ты увидишь, как ты уничтожишь! Эм, типа, он реально думает, это поможет ему. А вот мне сейчас поможет только отсюда, если я что-то остановлюсь. Бей его, бей его, бей! Победа? Или еще остался один? Как понять, сколько еще осталось? Еще один где-то заныпился. Ладно, пускай так будет. Так, так, так, где, где, где? Где этот красный? А, -а, -а это ты! ё -моё. Бейте его с палкой на обеда. Желтый еще остался вы че? Желтый остался. Вот где он там заныкался. А то я думаю, а что же за высокий столб такой? Так, закупаемся кучей блоков. Поздравляем! Команда зеленых выиграла за 11 минут 34 секунды. Идеально, идеально. Сейчас пройдем небольшой паркур. Вышла. Значит, идем опять отправляемся в Будварс. Сегодня мы сыграем две каточки. вот это вот, и следующая. Ч лагает у меня так? Будем красными <свес> Лагает непонятно почему а Фу, блин Мы в раунде, так теперь бежим Вот бронзовые эти кубики Там где можно взять бронзы. Закупиться. Почему здесь так не работает это? Все работает, ребята, идеально. У меня вопрос только, а где у нас железо? Туточки у нас железо. Кровать у нас здесь. А жители старых А, блоки еще надо, блоки, блоки, ребята, блоки. Так, теперь еда. Ну и закупаемся последними блочек, блоками. Так, теперь железо. Все, у нас три кусочка, поднимаемся вверх и будем дюкать этот. А, уже здесь дюкнули, это отлично, другой разговор. Побежали, побежали, побежали, сейчас попробуем строиться. Но мы снова вернулись, либо же мы не уходили. <соспешит> <соспешит> <соспешит> снова вернулись, и мне скинуло этот красивый, желтый, как же Смотрим, пенсия, и, да. <звук> <Так>. <звук> Понимаю. <звук> <здесь> и я здесь? <звук> я Есть. Да ты, тот жёлтый, который меня скинул. <Слышко> знаете, ребята, больше я никогда не буду записывать Буварс. Никогда. А знаете почему? Потому что до того, как я снимал ролики, играл в Буббарс, играл. И постоянно попадались в команде те, которые даже вот просто... Ну, я даже не знаю, как это объяснить. Просто они вот, вот такие вот. Это синий... Это синий в... в моей броне. Почему в моей? Это да потому что именно там я и сдох. Народ, синий бежит! Синий! <плодисмент> Нет, он не бежит. Повезло еще. Так, так, так, так, так, так, так, так вот бежим на фронт. Я yeah! <св> еще ни одна команда была не yeah! поняли. <св> <св> Все, ребят, нет. <св> еще раз сыграть буду не пойду. Проиграли, не смогли затащить. Капец. Фу. Боже мой. Ну, хотя первый раз повезло. Ладно. С вами была я, Соря. Не забывайте подписываться. Не забудьте также поставить лайки. Не забывайте про уведомления, чтобы не пропускать мои новые ролики. И не забывайте, каждая ваша, ваша подписка делает контент лучше. Давайте сделаем цифру 11 вместе. Всем Пока-пока.